Доброго дня, дорогие друзья! С вами Гульнаса Дрисова и это небольшая видеоинструкция для тех, кто хочет оформить свои заюты. Хочу сразу напомнить, что юты, которые у вас накопились в течение этого отчетного периода, вы можете оформить, получить за них товар или подарки до 30 сентября. Вот. С 1 октября юты будут обнулены. Имейте, пожалуйста, это в виду. И еще один момент. Не оставляйте это все на последний момент, потому что в последний момент вам придется брать то, что останется в наличии, а не то, что вы хотели бы получить. Вот. Желательно не откладывать это в долгий ящик и сделать это в ближайшее время. Это видеоинструкция для тех, кто... За прошел перерегистрацию. Почему я делаю на этом акцент? Дело в том, что на сегодняшний день оформить товары заюты аюты можно только через личный кабинет. И для того, чтобы это сделать, вам нужно пройти перерегистрацию. Соответственно, данная видеоинструкция для тех, кто уже прошел перерегистрацию. Если вы не прошли перерегистрацию, тогда посмотрите, пожалуйста. Второе видео, которое я сделала специально для тех, кто еще не прошел перерегистрацию. Итак, для того, чтобы оформить заказ ЗАЮТ, вам нужно будет попасть в свой личный кабинет на официальном сайте компании lambre.ru. И вы заходите на сайт lambre.ru и пользуйтесь кнопкой «Войти» для того, чтобы попасть в свой личный кабинет. В правом верхнем углу кнопка «Войти». Нажимаете на нее, и вам выпадает окошко, где вам нужно ввести электронный адрес, который вы вводили при перерегистрации, и пароль. Если вы не помните пароль или вы его еще не вводили, воспользуйтесь кнопкой «Забыли пароль» и восстановите пароль к своему личному кабинету. Если вы нажмете на эту кнопку, то... Вам будет предложено восстановить пароль с указанием опять того же самого электронного адреса, который вы использовали при перерегистрации, и вы сможете это сделать. Так, я вернусь назад. Поскольку мы сейчас восстанавливать пароль не будем, я его помню. Итак, нажимаем на кнопку «Войти», указываем электронный адрес, пароль и нажимаем кнопку «Войти». После этого вы попадаете в свой личный кабинет для консультантов. И чтобы понять, что вы попали в личный кабинет для консультантов, вы увидите в шапке надпись ⁇ Ламбре ⁇ для консультантов. То есть это отличительная черта личного кабинета консультантов. Если у вас что-то не получается, если вы не можете попасть в свой личный кабинет, соответственно, вы можете воспользоваться виджетом, напишите нам мы онлайн, который находится в правом нижнем углу. Вы нажимаете на этот виджет и здесь оставляете свое сообщение о том, что, например, вы не можете попасть в свой личный кабинет. И консультант вам поможет попасть в ваш личный кабинет. Дальше. С этой страницы нам нужно попасть на вашу главную страничку, вашего личного кабинета. Для этого нажимаем на кнопку «Мой кабинет», которая также находится в правом верхнем углу. И нам нужна кнопка, которая называется «Старый личный кабинет». Вот она, эта кнопка. Соответственно, мы через эту кнопку нажимаем на нее и переходим в старый личный кабинет, поскольку оформление ют происходит в личном кабинете предыдущей версии. Вот, я уже попала в свою предыдущую версию личного кабинета, в старый личный кабинет. Соответственно, что здесь нам нужно увидеть? Во-первых, мы видим остатки ют, которые у нас есть, которые мы можем поменять на подарки или на продукты. Здесь вот в правом верхнем углу написано «Юты» 206, это 206 «Ют», остаток, который у меня есть на сегодняшний день и который я могу потратить. Чтобы их потратить, мне нужно перейти в раздел «Уютный мир» с левой стороны вертикальное меню. И здесь мы находим пункт, который называется «Уютный мир» и нажимаем на этот пункт. Теперь мы перешли в раздел, где можно оформить заказы за «Юты». Первое, что вам нужно будет сделать, это выбрать способ доставки. Вот у меня уже он выбран, как видите, да. У вас, если вы сюда зашли впервые, он будет выглядеть немножко иначе. Будет вот подобная табличка, где будет написано «Выберите способ доставки». Вам нужно будет нажать на кнопку «Выбрать». Дальше также поставить зеленый такой кружочек напротив пункта «Самовывоз из выбранного агентства», собственно, других вариантов нет, и нажать на кнопку «Далее». После этого вы попадете на страницу выбора агентства. Нажимаете на стрелочку вниз, и у вас откроется список агентств. Для тех, кто обслуживается в Казани и в Набережных Челнах, вам нужно выбрать пункт, Казань, улица Строга 67, офис 404. Если вы обслуживаетесь на других агентствах, выбирайте то агентство, где вы обслуживаетесь. Ну, соответственно, я выбираю Казань, как у меня и было выбрано, да, и нажимаем на кнопку выбрать. Все, у меня теперь установился, установился адрес агентства, из которого я буду забирать заказы на юты. Для иногородних консультантов, которые делают заказы и получают заказы посылками, ваш заказ заюты будет просто добавлен к вашим основным заказам. Так, и вот здесь дальше список товаров, которые можно будет выбрать заюты. Напротив каждой позиции, вы видите, есть цена в ютах. Список очень большой, и поэтому лучше сначала определиться с той категорией товаров, которую вы хотите для себя выбрать. Здесь, вот здесь вот, где написано «Все товары», тоже есть галочка, и нажимая на нее, вы видите выпадающее меню, где есть разные категории товаров. Есть продукция «Ламбре», есть «Текстиль для дома», есть «Бытовая техника». Посуду, аксессуары и фрайбес можете не выбирать, на сегодняшний день ассортимент полностью выбран. Его нет. Соответственно, ну, давайте покажу на примере продукции Ламбре. Хотя вы можете выбрать, например, текстиль для дома. У вас откроется список всевозможных товаров, которые можно выбрать в этом разделе. И давайте я выберу продукцию Ламбре для примера. Для примера выберу продукцию Ламбре значит здесь тоже список достаточно большой он начинается он, он организован по мере возрастания юд. поскольку у меня 206 ют я перейду на какую-нибудь более такую же получается дальнюю страницу где есть товары более дорогие скажем тогда вот, сейчас я найду что-то ближе к той сумме которая у меня есть Здесь у нас еще 85 да? вот, Поскольку у меня 206, я могу выбрать что-то крупнее. Сейчас поищем. Вот уже маски начались. Ну, тушь. Пошла уходовая косметика. Так. Вот у нас... Сыворотки. Так, посмотрим, что на следующей странице. Угу. Вот тональная основа, компактная пудра. 190. И вот уже э, ультралегкий гель для кожи вокруг глаз внизу. Уже стоит да, больше дороже, чем э, есть у меня ют. Я не могу выбрать этот продукт. Да, он для меня неактивный ну соответственно я для себя присмотрела э, сыворотки давайте сейчас вернусь на страницу с сыворотками вот она выберу, выберу себе вот эту с, сыворотку с ядом гадюки за 180 ют вот у меня появляется такое окошко и поскольку у меня юты остались то у меня еще доступна кнопка продолжить покупки нажимаю на кнопку продолжить покупки у меня осталось 26 ют, соответственно, мне логично вернуться на начало. Сейчас попробуем сделать это быстрее. Вот таким образом сделаю. Ой, текстиль для дома. Нет, нет, нет, мне продукция ламбре нужна. Вот, вот потому что здесь есть тестеры, собственно, вот тестеры я могу взять в качестве... В качестве такого дополнительного продукта да? то есть они по 10 2 теста я точно могу выбрать вот ну вот выберу например тестеры тоже для кожи вокруг глаз Один, до да? нажимаю на кнопку продолжить покупки и выберу тестер крема с экстрактом жемчуга тоже а вот кстати я могу выбрать тестер геля для лица 15 ют у меня как раз хватает вот давайте его выберем вот у меня получился заказ на 205, на 205 ют соответственно что мне нужно сделать что-то мне не показывает полностью вот меньше масштаб. теперь показывать закрылось окошко ну-ка попробуем еще выбрать даст или нет нет больше видите уже больше не добавляет соответственно не хочет чтобы полностью открыть окошко вот и вот здесь вот соответственно когда я уже полностью закончила формировать корзину я пыталась видите выбрать еще один тестер а он мне пишет что у вас не хватает ее для покупки но все отлично контролирует мои аппетиты нажимаем уже когда вы полностью собрали весь ваш заказ нажимаем на кнопку оформить заказ Нажимаем на кнопку «Оформить заказ». Здесь еще раз выходят ваши контактные данные для проверки, где вы будете забирать ваш заказ. И полностью повторяется ваш заказ. Нажимаете на кнопку «Заказать» и после этого ваш заказ попадает Ваш заказ попадает уже в, в агентство. Вот, спасибо ваш заказ оформлен. После этого вы можете обращаться в агентство и э, забирать свои заказы. Единственное, один момент: вам нужно будет обязательно обратиться в агентство для того, чтобы уточнить, все ли есть наличие из того, что вы выбрали, потому что может оказаться так, особенно в последние дни, что не все из выбранного вами может быть наличие. Вот, но там вы уже подкорректируете. Если чего-то не будет, соответственно, склад вам предложит какие-то варианты, и вы доберете то, что вам нужно. Вот. Таким образом происходит оформление в том случае, если вы уже прошли перерегистрацию. Последнее мое напутствие: Поменять юты на товар можно до 30 сентября. Не откладывайте на последний день, для того, чтобы все, что вы хотите получить, было в наличии. Получайте свои подарки и по всем оставшимся вопросам обращайтесь либо в агентство, где вы обслуживаетесь, либо к вашим наставникам. Всего хорошего!